Вы любите путешествовать? Хотели бы вы путешествовать по миру и зарабатывать одновременно? Выйти на пассивный доход от 10 тысяч рублей в день? Это стало реальностью. У вас есть три пути. Первый путь – путешествовать за счет турагентств. Второй путь – получать доход за счет чужих путешествий. И третий путь – путешествовать и зарабатывать одновременно. Без вложений, без рисков, без навыков. Справиться даже новичок. Вам не нужно открывать турфирму, владеть техническими навыками или создавать сайты. Все гениальное, просто – Немного статистики. Соотношение онлайн и офлайн продаж туров. На левом графике вы видите, что с 2013 по 2017 год продажи туров в офисе упали на 50%, но в то же время в эти же года возросли на 50% через продажи интернета. Количество запросов в месяц на примере Яндекс. Мы видим колоссальное количество запросов в месяц только по ключевому слову «туры». Это 10,5 миллионов человек. По запросу «горящие туры» – 1,6 миллиона. И это только Яндекс. Как мы видим, количество онлайн-продаж запредельное, а спрос колоссальный. Вывод. Здесь можно очень хорошо заработать. А как выйти на доход от 10 тысяч рублей в день, мы расскажем и покажем в обучающем курсе. В свою очередь мы обещаем, чтобы выйти на доход. Уже в первый-второй день после изучения и внедрения данного курса. Пошаговая инструкция доведет вас до обещанного результата от 10 тысяч рублей в день в кратчайшие сроки. Сфера очень интересная. Бешеная мотивация начать жить в кайф все сделает за вас. Вам не понадобится тратить на это все свое время. Два часа в день будет более чем достаточно. Гарантирую. Кстати, о мотивации. Ребят, всем здравствуйте. Чтобы не быть многословными, я хочу вам показать наш заработок, который мы заработали на этом проекте за неделю. И вместе с вами пройти в банкомат. Пойдемте. Сейчас я вам покажу наш приход денег по данным проектам. И вы сами сможете во всем убедиться. Заказываем мини-выписку. Операция выполняется. Мы ее получаем. Так. Вот приход денег. За период. Доступный лимит по карте. И сегодняшняя дата чека. сейчас мы в принципе все это я думаю и снимем чтобы мы не на карте поэтому кто хочет также пожалуйста будем только рады вам помочь Этот И вот И наши... соработанные... неделечку. Человек старости жалеет о трех вещах. Что мало путешествовал, что всю жизнь работал на нелюбимой работе что про жизнь с нелюбимым человеком. Два пункта вы можете исключить для себя уже сейчас. Увидимся в обучающем материале.